Сейчас весна, все цветет, осенью будет тренинг. Какие же результаты вы можете получить в результате этого тренинга? Во-первых, это изменение контекста, в котором вы воспринимаете свою жизнь. Мы унаследовали такой контекст, что в жизни считаем, что что-то неправильно, что-то не в порядке, и сводим Многие свои усилия на то, чтобы что-то переделывать, менять, работать над ошибками. Либо мы боремся с внешним миром, либо мы боремся сами с собой, занимаемся самоедством, самобичеванием, оправдываемся, откладываем что-то. Так вот этот контекст жизни, который мы с вами унаследовали как люди, меняется в результате тренинга, и вы начинаете воспринимать жизнь совершенно по-новому. Не то, что в ней что-то не в порядке. Вот борьба исчезает, наступает успокоение, расслабление, удовлетворение, приходит чувство свободы. И вы чувствуете, что между вами и окружающим миром уже ничего не стоит для того, чтобы воплощать ваши мечты. Как это будет происходить и какие еще результаты вы будете получать от тренинга, я расскажу немного позднее. А пока понаслаждаемся весенним цветом.